Хотите знать, за что Facebook забанит 100%? Смотри видео до конца и не допускай такие нелепые ошибки. Привет, это Мария и тонкости Фейсбука. Фейсбук стремится обеспечить пользователям положительный опыт взаимодействия с соцсетью, чтобы они проводили в ней больше времени. Некачественный, агрессивный, вводящий в заблуждение или ссылающийся на личные характеристики контент может привести к снижению удовлетворенности пользователей. Именно поэтому Facebook тщательно следит за рекламой, которая продвигается в этой системе. Существует два типа блокировки рекламных аккаунтов. Автоматически, когда блокировка инициируется роботом при совершении каких-либо действий в аккаунте. Например, вы первый раз запустили рекламу с высоким дневным бюджетом и ручной, когда аккаунт блокируется сотрудниками, которые заметили нарушения, подозрительные действия или жалобы. Как Facebook проверяет рекламу на соответствие Площадка проверяет не только рекламный креатив, сопровождающий объявление, но и посадочную страницу. Это может быть сообщество Facebook, аккаунт в Instagram или сайт. Что именно проверяется на посадочной странице? Работает ли сайт должным образом? Соответствует ли сайт или посадочная страница креативом с товарами, которые вы продвигаете? Не нарушаете ли вы правила, продвигая запрещенные товары и услуги? Так за что все-таки Facebook может отклонить рекламное объявление или заблокировать аккаунт? И на что обращать внимание? На то, что рекламируется. Запрещенными тематиками в данной системе являются Микрозаймы. Реклама не должна пропагандировать кредиты и суды под залог будущей зарплаты. Поэтому схема «как быстро разбогатеть» — это моментальный банк. Политическая реклама. Товары и контент 18+. Реклама не должна продвигать или демонстрировать использование продуктов или услуг для взрослых. Исключение – реклама планирования семьи или реклама контрацепции. У Facebook серьезные требования к материалам для взрослых. Кроме запрета на обнаженные части тела на изображении, не допускаются к рекламе изображения людей в непристойных позах, а также действий, являющихся чрезмерно откровенными или сексуально-провокационными. Реклама товаров-копий известных брендов. Отдельная категория запрещенной на Фейсбук рекламы – реплики известных брендов. Это также попадает под пункт обманных, ложных и вводящих в заблуждение практик, а еще является зачастую контентом ненадлежащего качества. Реклама таких товаров в большинстве случаев не проходит модерацию и ведет к немедленной блокировке рекламного аккаунта. Альтернативная медицина. Алкоголь, сигареты, оружие. Что касается алкоголя, существуют ограничения в соответствующей стране, в которой проводится рекламная кампания. На практике самым важным является то, что реклама алкоголя запрещена для аудитории младше 18 лет. Это первое и самое главное правило. Но если вы думаете, что запрещена только прямая реклама алкоголя, например, фотография с бутылкой водки или призыв действовать «выпей уже сейчас», то вы ошибаетесь. Facebook может забанить любой материал, связанный с алкоголем. Даже если это статья, описывающая путешествие по маршруту «Тосканского виноградника». Особенно если в названии или описании появится слово «вино» или даже «виноградник», а на картинке будет видно стекло. В этой ситуации важно правильно настроить целевую аудиторию. Прежде всего это 18+. В рекламе алкоголя нельзя использовать лук и лайк аудиторию, поскольку можно наткнуться на людей младше 18 лет. Также запрещены для рекламы азартные игры и казино. Очень важным для рекламы Facebook является качество креатива. Рекомендуется использовать изображение с наиболее высоким разрешением. Минимальные размеры в пикселях можно найти в справке, но размер, который подойдет для большинства плейсментов – 1080 на 1080 пикселей. Интересно то, что Facebook отменил ограничения по количеству текста на рекламном изображении. Однако исследования Facebook показали, что рекламные изображения, на которых текст занимает не более 20% площади, более результативны. Не используйте в тексте и описание агрессивных и грубых выражений и призывов. Акцентируйте внимание на уникальных торговых предложениях, выделяющих вас среди конкурентов. Если в аккаунте много отклоненных объявлений, то аккаунт также могут заблокировать. Если у вас появились такие объявления, не оставляйте их мертвым грузом. Устраните нарушения, если они были, отправьте запрос на повторную модерацию креатива, удалите отклоненные объявления. Чтобы не пропустить момент, когда объявления отклонили, настройте отправку уведомлений в бизнес-менеджер. Кроме этого, Facebook может отклонить объявление или заблокировать аккаунт по следующим причинам. Дискриминация. В рекламе не должно быть даже намека на дискриминацию людей на основе личных характеристик. Раса, этническая принадлежность, цвет кожи, национальность, религия, возраст, пол, сексуальная ориентация, гендерная идентичность, семейное положение, инвалидность, состояние здоровья или генетическое заболевание. Материалы, вводящие в заблуждение. В рекламе не должно быть обманных, ложных или вводящих в заблуждение материалов, включая обманные заявления, предложения или деловые практики. Например, такие тексты, как «Получайте гарантированную прибыль каждый день», «Устали от лишних килограммов» – точно приведут к бану. Также в рекламе не должно быть изображений до и после, а также изображений неожиданных или невероятных результатов. Материалы в рекламе, продвигающие диету и продукты для похудения, не должны вызывать у человека низкую самооценку. Реклама продуктов для похудения и здорового образа жизни должна быть таргетирована на людей старше 18 лет. Увеличенное изображение части тела в рекламе, потери веса, изображение трансформации также недопустимо. Сокрытие информации. Реклама, в которой замалчивается информация, чтобы побудить человека нажать на ссылку для получения полного контекста. Сенсационность. Преувеличенные заголовки и другие провокации с целью заставить людей перейти на целевую страницу, которая содержит отличный от ожидаемого контент. Контент-приманка. Спам-контент, обманным путем побуждающий людей делиться им, ставить отметки «нравится» и оставлять комментарии. Неочевидные ошибки, которых стоит опасаться. Зонтичный аккаунт. Это рекламный аккаунт, из которого продвигаются разные бизнесы. По правилам Facebook, один рекламный аккаунт равно один бизнес. Подозрительная активность. Если вы получили уведомление о том, что вас заблокировали по причине подозрительной активности, то, скорее всего, сработала автоматическая блокировка. Обычно это происходит после привязки способа оплаты, первого запуска рекламы, когда у вас новый аккаунт, входа в аккаунт из другой страны. Это происходит потому, что система думает, что вас взломали. Поэтому планируйте рекламные кампании и готовьте к ним кабинет заранее. Почему могут заблокировать бизнес-менеджер? Несвоевременная оплата счетов. Следите, чтобы к моменту списания на вашей карте было достаточно средств. Каждое отклоненное списание средств минус к репутации заблокированные рекламные аккаунты внутри бизнес-менеджер. Заблокированные пользователи бизнес-менеджер они тоже влияют на репутацию. Проверьте, нет ли бана на ваших коллегах и нет ли лишних людей в бизнес-менеджер. В чем опасность блокировки? Может пропасть возможность запуска рекламы во всех рекламных аккаунтах. Может остановиться вся текущая реклама. Не будет возможности создавать новые рекламные аккаунты в этом бизнес-менеджер. Что делать, если аккаунт или бизнес менеджер все-таки заблокировали? Здесь все просто и понятно. Определить причину блокировки, если не удалось справиться, написать техподдержку, проверить все таргетинги и креативы, исправить нарушения. Получить окончательное решение, бан или восстановление. Что не стоит делать? Обращаться к посредникам для разблокировки. Сразу создавать новый аккаунт, его, скорее всего, тоже забанят. Давать доступ третьим лицам, тут возможно мошенничество. Ссылки на формы для обращения в техподдержку будут под видео. Поставь лайк, если тебе было полезно это видео, и подписывайся на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!